Всем привет, вы на канале свежие новости о политике сегодня в выпуске. Как Владимир Путин праздновал свои дни рождения. В 2019 году Владимир Путин отметил свой день рождения прогулкой в тайге, где собирал грибы и ягоды вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Как в разные годы президент отмечал свои годовщины. В 2000 году Владимир Путин впервые отмечал свой день рождения в качестве президента. Празднование прошло в ресторане «Подворье» Сергея Гуциайта в Павловске под Санкт-Петербургом. Его поздравляли вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актер Михаил Боярский, дирижер Валерий Гергиев, тренер подзюдо Анатолий Рахлин и другие гости. В меню среди прочего были белуга горячего копчения с лимоном и маслом, мясное ассорти от шеф-повара и квашеная капуста. Тем же вечером Путин посетил премьеру оперы Чаковского Мазепа в Мариинском театре. В 2002 году Путин отмечал 50-летний юбилей. В этот день он принял участие в саммите СНГ в Кишиневе. Там он осмотрел Криковские подвалы с молдавским вином. В тот же день президент вернулся в Москву, где состоялся ужин. На нем были руководители парламента, администрации президента, правительства и представители других органов власти. В 2003 году Путин снова отметил день рождения в Санкт-Петербурге. Праздничный банкет прошел на теплоходе Нью-Айленд. Сети Конкорд Евгения Пригожина. На борту были генпрокурор Владимир Устинов, сейчас полпред президента в Южном федеральном округе. РБК, певец Александр Розенбаум, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ралдугин, директор Эрмитажа Михаил Петровский и другие поздравить главу государства пришли его школьные учительницы Вера Гуревич и тренер Анатолий Рахлин. В 2005 году в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошел торжественный завтрак с главами Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В городе проходил саммит ЦАС, организации Центрально-Азиатское сотрудничество. Там же Путин наградил, званием Героя России механизатора из Оренбургской области Вячеслава Чернуху, потушившего пожар в пшеничном поле. Вечером Путин встретился с канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Свой день рождения в 2008 году Путин. Уже премьер-министр, провел в рабочей поездке в Санкт-Петербург. Там прошла первая в России сессия Генассамблеи Интерпола. Также президент побывал на презентации фильма «Учимся дзюдо» с Владимиром Путиным и выпил чаю с преподавателями и студентами Гуманитарного университета профсоюзов. Там ему вручили знак почетного профессора. Позже Путин рассказал, что на день рождения ему подарили уссурийского тигренка Машу. Ее поселили в сафари-парке в Геленджике. В 2009 году в день рождения глава государства встретился с писателями. Среди приглашенных были Алексей Иванов, Татьяна Устинова, Валентин Распутин, Сергей Лукьяненко и Юрий Поляков. Они подарили Путину книги. Сам премьер сказал, что встреча совпала с его днем рождения случайно. Свой 61-й день рождения Путин снова в качестве президента встретил на острове Бали, где проходил саммит АТЭС. Премьер-министр Японии Синдзо Аба подарил Путину Саке, глава КНР Си Цезиньпин, торт. А президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдаену спел песню «Happy Birthday to you» под гитару. День рождения в 2015 году Владимир Путин провел на льду, в матче ночной хоккейной лиги он забросил семь шайб. Игра прошла в Сочи. Команда звезды НХЛ, за которую играл президент, в ее составе также были главами набороны Сергей Шойгу и такие знаменитые хоккеисты, как Павел Буря, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов, обыграла сборную НХЛ, в ней играли бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко, со счетом 15-10. Матч судил глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель. В 2019 году накануне своего дня рождения Владимир Путин уехал, вместе с Сергеем Шойгу собирать грибы и ягоды в тайгу. На память из леса он взял с собой шишку. Похожим образом он отмечал, день рождения и в 2014 году, тогда он взял выходной и тоже отправился в тайгу. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.